С вами Брис и Перпин, и мы пришли с миром. Ребята, ребята, <с вы <с просто не поверите, мы сходили в душ, мы помылись. Посмотрите, какие мы И красивые. теперь мы чистенькие. Спасибо большое вам за 50 тысяч подписчиков. Мы обновили оформление канала и перерисовали все спрайты к этому чудесному событию, чтобы дальше радовать вас своими смешными историями, красивыми картинками. Сегодня у нас story таймы на тему, как мы бросили учебу. Почему? Мы ее бросили. Зачем? Как так вышло? Столько вопросов! И на них нет ответа. Я думаю, есть смысл повторить, что нам больше 18 лет, и мы с Перпин уже давно закончили школу. То есть, мы не бросали школу, если вы подумали, что речь пойдет о школе. А сейчас мы бы хотели представить вам спонсоров этого видео Школу цифрового рисунка и компьютерной графики ArtCraft Сейчас у них проводится набор на курс цифрового рисунка Стандарт Курс для тех, кто хочет научиться рисовать с нуля в диджитал И для художников, которые хотят перенести свое творчество в цифровую среду На курсе Стандарт вы начнете с набивания руки на графическом планшете И закончите яркой профессиональной дипломной работой Которая пополнит ваше портфолио и откроет дверь в CG-индустрию Где вы сможете создать все от иллюстраций к книгам до окружения персонажей в курсе собрано все, что вам нужно знать не только о компьютерной графике, но и об основах академической базы. Курс удобен для дистанционного обучения. Можно смотреть лекции и выполнять домашние упражнения для прокачки скилла в любое удобное для вас время и еженедельно проводить сессии с преподавателями курса. Также можно выбрать удобную для вас длительность курса от 4 до 8 недель. А если вам нужна будет поддержка, то для общения и взаимопомощи создаются сообщества и общие чаты, где вы сможете делиться. Работами с сокурсниками. Если вы еще сомневаетесь, то ArtCraft дарит вам бесплатный пробный урок, чтобы попробовать себя в цифровом рисунке и развеять остатки ваших сомнений. Жмите на ссылку бесплатного урока в описании под этим видео. Я лично ушла из института, а Брис, насколько я знаю, ушла из колледжа. Эй, из универа вообще. Или института. Ты стоп. Ушла из из Нет. Универа? Я, сейчас я закуплю. Я ушла из института из института. Вы слышите, Инстинкт. да? Слышите этот уровень развития? Мы, по сути, обе бросили универ. Да. Но по разным причинам. Да. У меня лично очень интересная история на эту тему. История началась не с этого, но я сразу хочу уточнить, что это была причина, по которой я ушла из института. Мои родители развелись. То есть, одним прекрасным днем мои родители решили то, что они больше не хотят жить вместе. Они развелись мирно. Мне нравится, что ты сказала, что это был одним прекрасным днем. Видимо, ты считаешь, что это было правильным решением. Самое забавное, то, что моя мама съехала от отца и ничего ему об этом не сказала. Она сделала это 8 марта. Она втихую купила квартиру. Чтобы мы все так жили, В ипотеку. втихую купить квартиру. В ипотеку. И сказала, на 8 марта я хочу сделать себе подарок и съехать от твоего отца. Я такая, боже, мама, какой это прекрасный подарок для нас всех в этот прекрасный женский международный день в общем мои родители развелись и отец обещал то что он будет оплачивать мое обучение потому что моя мама работает педагогом дополнительного образования и у нее просто нет средств чтобы помимо того что платить ипотеку и содержать нас она еще бы платила за мою учебу а вы сами знаете какие зарплаты у педагогов в россии весенняя сессия закончилась лето подходило к концу и я написала своему отцу, что мне нужны деньги на мое обучение. Потому что, еще раз повторяю, он сказал, что он будет оплачивать мое обучение. На что он прислал километровый текст про то, как я с ним не общаюсь. Чтобы вы понимали, он прям конкретно ныл в этом сообщении. Он говорил, что он так одинок, что его никто не любит. Что он бедненький, что я не спрашиваю, как у него дела. Ты бил мою мать! Не, ну, конечно, твоя мама поступила очень правильно, если рассматривать ситуацию, ну, так, как сказала ты, что вот он бил и тебя, и мать, или вас двоих, что ли, колотила. Но... Я знаешь что коту от него доставалось больше всех. О, да. Вот, чтобы вы понимали, мой отец ненавидит животных. Однажды я у него спросила, пап, почему ты не любишь животных? На что он мне ответил, я не люблю нашего кота, потому что я вижу в нем конкуренцию, потому что я единственный мужик в моем доме. То есть, каким нужно быть человеком, чтобы увидеть конкуренцию? Так, может, он он даже человек. кастрирован. Я не знаю, просто это глупо, это глупо и странно. Я не говорю, что это плохо. Когда он это написал, я решила, что я не буду за это извиняться, потому что я считала, что это неправильно извиняться за то, что я с ним не общалась, потому что я не общалась с ним и до того, как мы уехали, мы с ним не контактировали, в принципе. Единственное, он на меня иногда орал. И все на этом. И поэтому я не знала, что делать. Денег на моё обучение не было. Мама сказала, что нужно ему звонить. Что нужно идти к нему домой. Просить прощения. Вставать на колени. Говорить, что мы были неправы. Что мы хотим денег на моё обучение. На что я сказала, нет, мам. Я этого делать не собираюсь. Ну и правильно. В итоге я собрала документы. Поехала в универ. И сказала что буду переходить на заочное обучение. На что мне ответили. Угадайте что? В вашей специальности нет заочки. Вау, супер, класс. И я не знаю, что делать. В итоге мне пришлось взять академ. Чтобы вы понимали, это все происходило за несколько дней. В один день я узнала, что у меня нет денег на оплату. Оставалось несколько дней до окончания оплаты. Я целыми днями ездила, собирала эти документы. Но самое ужасное было в том, то все это время у меня был коронавирус Как оказалось То есть помимо этого Я еще в этот прекрасный день Заболела коронавирусом И вот я больная, полудохлая Езжу, писываю документы И мы еще Закончили со всеми бумажками То есть еще было все в процессе И мне позвонил отец В один вечер И единственное, что он сказал, когда позвонил мне Куда скидывать деньги Просто это первые слова Которую он мне сказал за полгода Не привет, не до свидания Куда скинуть деньги? Нет, я понимаю Что он одумался, передумал И захотел скинуть мне эти деньги И я сказала нет Типичная женщина, но я тебя понимаю Я просто сказала нет То есть мне не нужны деньги Я просто ему сказала, что я уже Перевелась на заочку и устроилась на работу Он сказал, а ладно И все Скорее всего он реально офигел, что ты так быстро это сделала Знаешь, у меня есть ощущение, что он просто хотел типа, повыпендриваться, типа, вот, вы без меня ничего не можете, а через пару дней сказать, ну ладно, вот вам деньги. Мы за четыре дня перешли в Академ, я нашла работу, получила стажировку, про и, прожить, и после этого целую он жизнь, уже... Целую жизнь, родить ребенка, Я да, я за эти родить ребенка за 4 дня. Да, я за это время сделала очень много, я потеряла очень много нервов, я никому не советую переживать такое, особенно, когда вы еще и Болейте, смертельной болезнью с летальным исходом. Хоть я и молодая, и мне все равно ничего не грозит, но это все равно очень тяжело переносится. Но самое смешное в этом то, что потом я узнаю, что оказывается он встретил мою бабушку в магазине. И бабушка его уговорила дать нам денег. То есть она подошла к нему в магазине, говорит, привет, как живешь, все такое. И она говорит, ну ты же понимаешь, что нужно дать денег. Он говорит моей бабушке, у нее и так полно денег, пусть сама платит за обучение. И бабушка говорит, откуда, откуда у нее деньги, у нее ипотека, ребенок на руках, откуда у нее деньги. Она получает мизерную зарплату. И отец сказал то, что он даст нам деньги, если мы будем поддерживать с ним общение. То есть, ты понимаешь, что мне он этого не сказал, но если бы он дал мне эти деньги, мне бы пришлось общаться с ним. А мы не для того от него съехали, чтобы общаться с ним. И сейчас я буду поступать на заочное обучение в этом году. Сейчас, прямо сейчас я сижу в академии, досижу свой год. То есть, это было совсем недавно. И знаете, я не жалею о том, как я поступила, потому что за этот год в моей жизни произошло столько вещей, вы не представляете, я просто сейчас другой человек, наверное Ты все такая же, для меня Все такая же, раздолбайка, бесисечная Ты для меня все такая же, лучшая, прекрасная подруга